Калейдоскоп. Интересные факты обо всем на свете. Здравствуйте! В эфире Калейдоскоп. В этом выпуске я расскажу об истории московского Кремля. Кремль ⁇ городская крепость в старых русских городах. В российских городах сохранилось около 20 кремлей, но Московский является самым древним среди них. В XVI веке на Кремлевской территории располагались уникальные висячие сады, в которых выращивались экзотические фрукты и цветы. Каждая из звезд, украшающих Кремлевские башни, весит больше тонны. До того, как на Кремлевские башни поставили Красные звезды, их украшали двуглавые орлы. Протяженность стен Московского Кремля составляет почти 3 километра. Две кремлевские башни так и не получили имен, поэтому их название первая и вторая. История Московского Кремля. В 1156 году на юге Боровицкого холма, на территории современного Кремля, были построены первые укрепления – протяженностью 800 метров. С 1264 года Кремль является резиденцией московских князей. В 1360-х годах при Дмитрии Донском деревянные стены заменяют стенами из местного белого камня. Во второй половине 15 века при Иване III началась перестройка московского Кремля. В 2000 году была проведена реставрация кремлевских стен и башен. На этом выпуск подошел к концу, но мы обязательно встретимся в следующих выпусках. До новых встреч! Привет, Алекс. О, привет. А ты случайно не знаешь, какая длина у кремлевских стен? А то мне доклад нужно сделать, посвященный московскому кремлю. А, сейчас посмотрю. 2793 метра. Спасибо большое.